Всем привет! С вами снова Маша, И сегодня мы с вами закрепим изучение локала-тюбей в, в, в будущем времени. В этом в будущем времени единственное вверху. Он переводится на русский как «того» будет будешь. в будущем времени. эта форма изменяется в зависимости от того, кто происходит действие. действии. Разбираем, что еще дается эта форма. Третья форма образуется при помощи наших настроений и ресурсов и прибавленным конструкция ВЕОВИ. При Идем на вторую форму, а ВЕОВИ я буду готова. He will be happy – он будет счастлив, he will be famous – он будет на Отрицательная форма образуется следующим образом. По нашим существительным первым местоименем прибавляем will с частичкой not и be. Но стоит между нашими двумя словами will и be. Сберем на пример. She will not be alone. Она не будет одна. We will not be doctors. They will, be they will not be there Они не будут там. И образование в окрасительном форме. На первое место выносится «бил», дальше идет наше существительное или место имения. и после этого идет «ли». Пойдем на три «Will I be, will he be an actor? Он будет актером. «Yes, he will.» Ответ на вопрос или No, he won't. Will they be happy? Они будут счастливы? Yes, they will. Или no, they won't. На этом все. Надеюсь, вам понравилось это видео. Спасибо большое за просмотр и всем пока.